Как вы уже знаете, недавно мне пришел подарок от Док Визлок. В комплекте был поводок, ошейник и игрушка. Мы все тщательнейшим образом протестировали, и теперь я хочу поделиться с вами впечатлением о своих обновках. Самое главное, очень удобный. Шейку мне ничего не натирает, а Ма сказала, что амуниция хорошая. Ошейник прочный, хорошо проклепованный с обеих сторон с силовыми винтами. И на нем есть адресник, на случай, если я потеряюсь. Я, конечно, теряться не планирую, но в жизни бывает всякое. Кстати, ошейник сделан из натуральной телячьей кожи. Ширина ошейника 30 миллиметров. Для меня это оптимальная ширина. Не надо ни больше, ни меньше. Мы гуляли примерно два с половиной часа. И за это время моя прекрасная рыжая шерсть совсем не окрасилась в красный цвет. А это хорошо, так как мне не пришлось полностью мыться. Бррррр! Не люблю я, честно говоря, мыться. «Поводок длинный, и это удобно. Можно поиграть с друзьями, если гуляем рядом с домом, или же обнюхать дальнее дерево. Когда мы вышли на прогулку, Ма сразу оценила, что поводок удобно держать в руке. Он не выскальзывает и, что очень важно, тоже не красится. А еще нам подарили игрушку, которую Арина быстро захватила и теперь мне не отдает. Игрушка стала любимой забавой Аринки. Носится с ней целыми днями. Но ничего». Она же маленькая. Большое спасибо за уникальный подарок ручной работы. Амуниция красивая и, что важно, практичная. Мы очень довольны.